Есть определенные островок улиц, где представлены самые модные бутики и торговые дома. Версаче, Валентина, Армания и так далее. Называется это место Золотой квадрат, и они, он образуется, естественно, четырьмя гранями, то есть четырьмя улицами. Одна из улиц это улица называется Спига. В честь ее мы сделали плитку в формате 15 на 40, в форме ткани так называемых цветах Тифани и белом модных цветах миланских модниц. Женщины в Милане очень любят шелковые платки. Мы подумали, а почему бы не украсить помимо женщин также интерьера в таком же стиле. Мы сделали плитку в формате ткани с подушечками, как будто бы капитана 15 на 40 с цветом тифани и под золотой. Предлагаем также ярко украсить интерьер. Ознакомиться с подробными характеристиками и приобрести плитку прямо сейчас вы можете, перейдя по ссылке в описании.